На земле нет большей заразы и нет страшнее вируса, как тот вирус, который еще с Эдемского сада, когда Адам и Ева не послушались Бога, но вкусили от плода, который предложил им сатана. Они впустили в себя этот вирус, который по сегодняшний день распространяется по земле, это грех. Люди впустили в свою жизнь грех, и это разрушительный вирус. Нашему Богу всемогущему пришлось послать Сына Своего единственного в этот мир, чтобы освободить человечество от грехов, чтобы исцелить человека от греха. И он таки исцелил человека от греха, но человек он возвращается в свои грехи. Человек, даже тот, который кается, даже тот, который признает Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, который получает полную свободу от греха, от этого вируса, человек обратно начинает слушать дьявола и возвращается в свои грехи и опять принимает в себя этот яд и опять впускает в себя этот вирус. Мало того, что эти люди губят сами себя, они еще являются носителями этого вируса и они проповедуют этот вирус. Они выработали в себе иммунитет от этого вируса. И этот вирус уже не приносит им боль. Они знают, что они умрут. И они знают, что они закончат в аду. Многие верят, что они попадут в рай со своим грехом, с этим вирусом. Но, мой милый друг, Иисус сказал, что кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы не родиться. Если ты являешься носителем этого вируса, греха, если ты проповедуешь смерть, ты проповедуешь, что грешить это нормально, то ты являешься соблазном для многих истиноверующих христиан, которые хотят жить в чистоте и святости, которые хотят быть свободны от греха и которые проповедуют свободу от греха, которые проповедуют жизнь, которые не грешат которые сами не впускают в себя этот яд, они не впускают в себя этот вирус, они не заразны этим вирусом, они не грешат и они не распространяют эту заразу дальше. Есть проповедники, которые распространяют этот страшный вирус, который дьявол еще в Эдемском саду дал человеку, мой милый друг, не будь служителем Сатаны не распространяй эту заразу, если ты заражен грехом, если ты уже заражен этим вирусом, то приди к Иисусу Христу и покайся в своих грехах, иди и не греши, чтобы с тобой не случилось чего хуже. Если ты хочешь падать, вставать, падать, вставать, грешить, каяться, грешить, каяться, то Бог за Твое лукавство Он допустит, что однажды ты согрешишь и умрешь от Своего греха, Бог допустит, потому что ты лукав и нечиз сердцем. Кто любит Бога, тот не грешит, кто любит Бога, тот хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Если ты, мой милый друг, примешь твердое решение следовать за Иисусом Христом, ты станешь проповедником жизни, проповедником Святости, которые проповедуют святость, либо ад. Либо ты живешь в святости, либо ты вечность проводишь в аду. Третьего не дано. Если ты хочешь быть носителем вируса, то Иисус сказал, что таковому человеку лучше было бы не родиться. Если ты хочешь проповедовать смерть, Господь взыщит с тебя. Покайся, мой милый друг, и впредь не греши.